Приветствую вас, дорогие овны! Надеюсь, что вы очень хорошо отдохнули. Ваши праздники прошли удачно, приятно. И теперь вы готовы дальше двигаться в бой. Сейчас мы с вами будем смотреть, что происходит в вашей жизни, что будет происходить в период с 8 января по 30. Именно в это время Венера войдет ваш знак карьеры. Карьера, ваши главные цели и все, что вы себе планируете глобально. И, собственно, само, сам по себе э, период 8-9 января говорит о том, что вас могут ожидать очень приятные события. Конечно, у нас эти дни выпадают на выходные дни, но, тем не менее, я думаю, что все равно они успеет в этот период что-то произойдет приятненько, что вас порадует. Что еще интересного? Заходят на достаточно долгое время две важные планетки, такие как Юпитер и Сатурн, знак Водолея. Водолей для вас является одиннадцатым домом. Это дом, связанный с общением с большими коллективами. И вашим дружеским окружением то есть вполне вероятно что у вас появится совершенно другой круг вашего общения ваши друзья будут иметь какие-то может быть нестандартные взгляды на жизнь может быть вы как-то с ними будете вести себя немножко по-другому, может быть вы как-то будете их выбирать по-другому и будете больше ориентироваться на единомышленников, на тех людей, с которыми будет очень легко и свободно общаться. Также 8, 9, 10 числа Меркурий уже будет находиться тоже в этом 11 доме. И это может говорить о том, что для тех людей, кто планирует поменять свое место работы, то для вас это очень благоприятный период для того, чтобы начать свою деятельность совершенно в новом ключе. Плюс 11 числа Меркурий соединяется с Юпитером, и это вам принесет очень много позитивных каких-то знаете Принятие решений в вашей жизни Также это период благоприятен для поездок и для путешествий С 13 числа Марс образует очень точный квадрат к Сатурну Марс для вас является вашим домом денег Вот он э, Вернее не Марс, а его нахождение будет в вашем доме денег И здесь возможны какие-то неожиданные траты Здесь даже больше похоже не на поступление, а как раз на какие-то, знаете, не, ну, неожиданные, может быть, выплаты, когда вам придется, ну, то есть ваши, ваши знаете, как-то материальные ресурсы претерпят свое истощение неожиданно для вас. Вот вы, например, были уверены в том, что вы всегда в какое-то определенное число получаете там свои денежки, а тут возникнет ситуация, когда может быть задержка или, может быть, получите что-то в меньшей степени, в меньшей мере, чем вы ожидали. Ну, в общем-то, понаблюдаете. Но для материальной сферы, конечно, этот период очень и очень... Такой, знаете, зыбкий, я бы хотела сказать. И плюс здесь еще у вас возможно и искушение по денежкам. Я бы хотела сказать, чтобы вы не вступали в какие-то рискованные предприятия и не вкладывали пока свои денежки в какие-либо долгосрочные проекты. Также с 18 числа Юпитер образует аспект с Ураном. Он может давать определенные сюрпризы, как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Ну, давайте посмотрим. То есть, ну, я все-таки по квадрату больше рассматриваю это как возможные неожиданные финансовые траты. То есть, будьте осторожны с деньгами. 20 числа Марс соединится с ураном в Тельце. Здесь будет соединение, и оно, как правило, дает некий взрыв. Взрыв, и взрыв этот, он произойдет также на финансовой теме. 23 числа неблагоприятные аспекты Марса и Урана подкрепятся благоприятным аспектом от Венеры и Нептуна. Вот сейчас посмотрим мы на них. Вот оно. О, для вас Нептун связан со сферой всего чего-то тайного, скрытого. Ну, возможно, какие-то неожиданные, наоборот, приятные будут сюрпризики, что-то вам поступит или как-то не, неприятная ситуация разрешится в вашу пользу. Также это благоприятный период для тех людей, кто занимается творческой деятельностью. Также 28 числа у нас произойдет... Соединение Венеры и Плутона. И у нас будет полнолуние. Полнолуние во льве. Что дает вам лев? Так, раз, два, три, четыре, пять. Это зона развлечений, зона детей. Ну, можете немножко попереживать. Из-за своих любимых что-то вас может привести в какой-то, знаете, внутренний раздрайв. Ну, благо, что это ненадолго, от нескольких часов до суток максимум. Ну, как только этот аспект закончится, то вы успокоитесь, не переживайте. 30 января Меркурий станет ретроградным и он будет в течение ближайших трех недель давать вам возможность закончить что-то ранее начатое, но недоделанное. Сам по себе в водолей, в котором он будет находиться, он будет вам в этом здорово помогать, поскольку, несмотря на ретроградность, все же... Меркурий здесь дает возможность, знаете, как-то углубиться в дела и порешать их каким-то нестандартным, нестандартным, оригинальным способом. Ну а теперь, прежде чем приступить к свету, по многочисленным просьбам, если раньше это делала при помощи Оракула, сейчас я это сделаю при помощи Таро. А вы мне расскажете, понравилось вам это или нет. Итак, как вас будет воспринимать окружающий? По повешенному это человек, который слишком занят какими-то своими личными делами. Вы знаете, очень часто по этой карте идут люди, которые заняты обучением, которые углубляются во что-то свое внутреннее, в свои внутренние процессы и по Рыцарю чаешь, это что-то должно быть приятное, благотворное для вас. То есть вы углублены в сами себя, в какие-то свои глубокие внутренние процессы. Что у вас будет происходить в доме в семье, императрица? Здесь все очень стабильно. Здесь благоприятная, очень твердая, такая хорошая карта, говорящая о том, что вас в семье ожидают приятные события. Также возможен прирост, как материальный, так и для те, кто планирует зачатие возможно зачатие и приятные покупочки что же касается вашей карьеры и главных планов здесь влюбленные влюбленные это с одной стороны гармония равновесие а с другой стороны это может быть ситуация когда вас поставят перед выбором и по девятке жезлов вам придется немножко понапрягаться вы будете в раздумьях принимать это решение или нет что же касается взаимоотношений со своими партнерами, то здесь идет справедливость, вы поступаете по отношению к ним ровно, и они к вам точно так же. По рыцарю жезлов возможен приезд кого-то к вам в гости или же возобновление каких-то отношений, которые ну, были несколько забыты или, может быть, заморожены. И главный совет на этот период звезда, идите к своей цели и. Знаете, что у вас есть мечта, которая по девятке кубков обязательно осуществится. Если не в этом периоде, то в начале февраля точно. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Хочу вас поблагодарить за ваши лайки, комментарии, подписки и до встречи в следующих прогнозах.